Народ, всем привет! Если ты смотришь данное видео, значит, скорее всего, ты захотел вступить в клан. И наш канал VodewerStream создает новый клан в ВДС. Для чего нужны кланы, почему ты должен вступить именно к нам? Все очень просто. Играть одному скучно, а проходить спецоперацию очень тяжело. Поэтому для общения, для прохождения спецоперации, а также для участия в разных турнирах, можно вступить в наш клан. Что мы предлагаем тебе, для чего тебе к нам вступать? Например, чтобы пройти спецоперацию тебе нужны адекватные игроки. Где их найти? Конечно же в нашем клане. Захотел пройти спецоперацию, написал в дискорде. Народ, пошли с петухой тут. Раз. Два. Три. Э, адекватно, пожалуйста. Четыре. Это такой собранный пати уже со своими друзьями-игроками. Мы вместе идем в спецоперацию. И соответственно там ее выигрываем. Если ты средний игрок, и играя с нашими товарищами, со своими уже будущими товарищами, ты можешь поднять свой скилл и больше-больше нагибать в ПВПшках или ПВЕшках. Мы сделаем из котлеты кибер -котлету. А потом все это вместе заправим и отправим на какой-нибудь турнирчик, для того, чтобы принести победу и славу нашему уже общему клану. Но если ты игрок новенький, то мы тебе просто поможем сделать первые шаги, научить и уже вместе продолжать играть и нагибать в рандоме. Мы поможем тебе выбрать правильного оперативника. Не совершить ошибку в рандоме, например, типа как вот эту. Поэтому, если ты хочешь вступить в наш клан, советую тебе пройти по ссылочке в описании, подать заявочку, если ее одобрят, то добро пожаловать в клан ВДС от канала ВОДДЫВАСЛИВ. Ну и следовательно, у нас на канале лучшие обзоры, лучшие гайды, свежие новости. А главное, хорошая компания. Поэтому по ссылочке к нам в клан. Увидимся в клане.